что я могу сказать не самое э, мне понравится <смех> банжорна сегодня у меня словацкое пиво урпинер 7 градусов 16 процентов плотность пена плотная но довольно быстро садится аромат не отталкивает Весьма интересный вкус. Присутствует явная горечь и хлебные сладкие нотки на послевкусие. Не самое мое любимое словацкое пиво.